Еду на Курский залив, поселок Каширская. Всегда люди приезжают с ловками, чтобы порыбачить на заливе. У кого-то здесь элинги есть. И дома еще немецкие. Еще черепичные крыши. Вот, например. А. Хотел машину пропустить, а тут же сплошная. поехать немножко побыстрее здесь была лодочная станция, вот в этом доме еще в советские времена я сюда приезжал с отцом. Мы брали на прокат лодку и ходили на залив на рыбалку. Там вот тут стояли лодки. С вот, той стороны залив. Это эллинги. Сейчас мы выйдем прямо на берег залива. Там штили очень красиво. Раньше здесь была турбаза. Вот тут вот. Что сейчас я не знаю. У меня был такой смешной случай Мне, наверное, было лет 15-16 И поехал я сюда со своей сестрой И, по-моему, одна или две подруги ее были Мы взяли лодку на прокат и поплыли в залив А лодку взяли здоровую Ял, Ял-4 Кто знает, это лодка, у которой ну, такие тяжелые весла, здоровые на военных кораблях они эти используют такие лодки, но ну, раньше использовали. И мы отплыли, наверное, может километр, я не знаю, но очень тяжело это все было, потому что девочки они там грести не умеют. И тут одной приспичило в туалет, и никак, все говорит, поплыли обратно говорит, и и мы поплыли обратно, это столько лет прошло, а вот помню как вчера, как это было, вот здесь вот люди приехали с лодками, спустили лодки на воду и рыбачат. В залив ушли, вот здесь вот можно прямо лодку спустить, Начался залив. Рыбалка здесь хорошая. Можно наловить рыбы столько, что весь балкон завесить, ее, если завялить. В основном плотва, окунь. Кто-то там судака ловит, леща. Здесь была трагедия давно, люди погибли, утонули, лед отошел от берега, и они утонули, очень много людей утонуло. Причем они были, если я не ошибаюсь, с завода Янтарь, то ли с одного цеха даже, ну, в общем, трагедия такая была очень масштабная, местные спасали, как могли, на лодках, но, как бы, всех спасти не удалось. Так что, кто любит зимнюю рыбалку, надо быть очень осторожным, потому что альдину может унести и раскрошить на мелкие кусочки. Такая тишина бывает очень редко. Тем более ноябрь месяц. Обычно у нас шторма в это время. какие-то мелкие рыбки плавают. Идеальная погода, конечно, прямо. Была бы лодка здесь. Можно сразу отправиться на рыбалку. Я помню, мы ловили либо утром, либо вечером. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, куда стоит поехать, что показать. Если вы будете к нам лететь, то вы будете лететь, видите, вот самолет. Вот он заходит на посадку сейчас в аэропорт Храброво. Также будете лететь на самолете, видеть этот залив. Всем пока, с вами был Александр.